Особенности юношей, вот э, не могу сказать за всех, за тех, за тех ребят, которые были у меня, я была подписана тем, насколько они разные, насколько они э, интересующиеся, то есть они очень активные, вот у, нас, ну, вот у меня были все такие ребята, они очень разносторонние, очень начиная там, от искусства, спорт, какие-то новые технологии. То есть, им это все очень-очень интересно, и самое интересное, что я с ними учусь очень многому, знаю от них. Вот. Но а особенности мальчиков от а, девочек, то что мальчики у нас, они все-таки такие вот закрытые немножечко, и надо немножечко выстучаться до них. То есть больше инициативов всегда было от меня. А, девочки у меня была девочка, вот первая. А, то есть, да, здесь наоборот, здесь наоборот столько эмоций. Я считаю, что то, что я сейчас подросток это очень разными эмоциями ощущаю. За день я могу несколько раз поплакать, несколько раз быть на решении счастья. И... При этом все это анализировать, думать об этом, и погружаться и в себя, и быть открытой. В принципе, такое ощущение, вот это вот называется веношенский максимализм, такое ощущение, что весь мир перед тобой, и ты можешь сделать все, что угодно. И все зависит только от тебя. Ты можешь горы свернуть, и не только горы, ты можешь перейти через глубокую реку какую-нибудь. То есть абсолютно все открыто, абсолютно все перед тобой, и ты куда хочешь, туда и идешь. Но в процессе работы вот именно по системе выбора у них очень как, важная, важная вещь для них чтобы определиться с тем, кем же они все-таки будут. Вообще, а в принципе, у подростка есть вот такая э, э, потребность в том, чтобы иметь какую-то роль, э, как какую-то особенность. Вот, поэтому Собственно, поэтому субкультуры часто появляются, то есть они как-то выделяются, когда не знают, как можно по-другому выделиться. Если они как-то не отправляют свои там, силы, возможности там, в творчество, там, в музыку или там, в знания, или в спорт, то часто идут вот в какую-нибудь субкультуру и самовыражаются таким образом, то есть как какие-нибудь из, из друзья их друзей, их окружения. Я считаю, что этот возраст очень важен для дальнейшего развития, потому что сейчас уже формулируется сознание о том, чего я хочу в жизни. И у меня есть такая прекрасная возможность мечтать, и мечтать без каких-либо границ. Очень важно дать каждому какую-то роль, чтобы каждый понимал вообще, чем он, он должен делать. Вот. И чтобы каждый понимал свою значимость, вот это очень ценно. Ну, собственно, с профессией, мне кажется, то же самое. Как бы, не зря, ну, все профессии важны, все профессии нужны. Потому что ну, действительно каждая профессия нужна она имеет какую-то ценность. Сама идея. Ну, понять, что ты хочешь делать в будущем, мне кажется, это очень важно, потому что, ну, это и есть основная идея, по моему мнению. И... Uh, если ты поймешь, что ты хочешь делать дальше, то у тебя не будет какой-то uh, фазы между этим, когда ты такой, что мне делать, как мне быть, зачем я в этом мире и всего такого. Нет, конечно, фаза «зачем я в этом мире» придет, но позже. И как раз-таки можно это время чем-то полезным занять, типа подготовка, обучением. То есть меньше времени тратится, это очень важно. Время царит человеческий потенциал он настолько огромен, что это возможно. То есть каждый человек имеет все ресурсы для того, чтобы обнаружить свои таланты, развивать. Вопрос в том, что в какие-то моменты жизни нужно еще какое-то внешнее включение. И, возможно, в подростковом возрасте возникает впервые более-менее понятный запрос изнутри, что кажется мне нужна чья то поддержка. То есть если в детстве ее дают достаточно много, и родители, какие-то наставники, тренеры, мы же ходим в всякие кружки, в школе очень много за нами наблюдают, внимательны к нам. А вот в подростковом возрасте это внимание как-то более рассеяно. И подростки больше проводят время не внутри семьи, внутри школьной системы, а все-таки больше со сверстниками которые ответы на эти вопросы саня, не могут дать. То есть они скорее тоже такие ищущие и они могут дать поддержку, что-нибудь там сделать вместе, нежели найти тот самый ответ, который позволит более менее радостно вставать каждый день и понимать, что хочется делать. И тут-то вот может возникнуть какая-то организация и какие-то люди, которые под какой-то идеей делают, профориентацию называют. это которые могут чуть-чуть вот поднаправить, в нашем случае мы тоже можем быть такой организацией. Мы последовательно двигаемся, да, то есть появился запрос, и дальше мы работаем сначала с рефлексией подростка, со взглядом на себя как бы со стороны, да? когда подросток вообще пытается понять, а кто я, чем я уникален в этой жизни, да, чем я особенный и что мне подходит, он узнает о профессии, да, проблема... Профессионального самоопределения во многом состоит в том, что среднестатистический подросток может назвать 30-40 профессий, да, а реальных там порядка 40 тысяч, да, И самостоятельно выбрать из того, что ты не знаешь, но ну, это как-то не очень вообще реально. Да, и с нашей помощью, когда мы погружаем подростка вообще в этот мир профессий, да? когда мы можем рассказать ему, смотри, есть то-то, есть то-то, да, и учитываем тенденции, как это меняется, да, Ведь есть профессии, которые исчезают, есть профессии, которые появляются, это тоже важно удерживать, вот. а все вместе, вот это вот дает ему понимание того, что вообще сейчас происходит в профессиональном мире, в тех направлениях, которые ему интересны. Ну, чтобы понять подростка, чем он хочет заниматься, мне кажется, нужно для начала решить для себя, что ты любишь, какие увлечения у тебя есть, например, в каком направлении ты любишь двигаться, чем ты любишь заниматься в свободное время, учитывать все это и в дальнейшем строить свою карьеру, свою жизнь в связи со своими увлечениями. Ну, я, мне было на самом деле под конец курса, у меня было два варианта, это либо э, что-то связанное с экологией, или же это что-то связанное с обществом, потому что с детства я такой юный психолог, мне очень интересно общаться с людьми, и после долгих разговоров э, со своим куратором э, определить все-таки, что это будет профессия больше связанная с обществом, то есть, в итоге выбрали менеджер по внутренним коммуникациям. Я очень не могу долго запомнить, как это называется, но я запомню. Вот. У меня есть своя очень странная идея насчет того, куда я хочу поступать и что я хочу делать впоследствии. И эта идея, она не просто вот, я пойду вот этим путем, и я доблюсь там чего-то высокого, и это будет круто. Uh, я собираюсь идти вот такими путями. <смех> я больше люблю что-то нестандартное, <смех> вот, поэтому я выбрала сейчас технический профиль. Я собираюсь поступать ну, в какой-то крутой классный курс типа МХДИ или Бауманки. Uh, хочу очень туда попасть. Вот. И я это делаю для, ну, не для того, чтобы что потом заниматься техническими науками, а просто для того, чтобы получить uh, Техническое образование, чтобы как-то настроить свой мозг на очень такую организованную, правильную, логическую работу. Ну, мне кажется, что в первую очередь это боязнь, а будет ли мне это нравиться в дальнейшем, поможет ли мне это как-то, действительно ли это то, что я люблю. Это всегда как раз вопросы, которые всегда откатывают человека назад. Но опять же, вот сложность выбора. Когда выбор стоит между тем, что нравится, и между тем, что правильно. Но это, принцип это не только выбор, опять же, профессии, это еще и вообще в жизненных ситуациях, когда ты думаешь, что ты хочешь поступить именно так, и тебе действительно так хочется поступить. И тебе говорят, что нужно делать так, что ты не прав, что так нельзя делать, как ты хочешь. Вот. И, наверное, вот это больше всего мешает. Сначала я выбрала свое профессиональное направление вместе с папой, то есть он рассказывал мне про свою работу, ну, то есть там вечером, когда мы сидели за ужином. Вот, мне очень это понравилось, я поняла, что хочу продолжать папину деятельность, но поняла, что как бы, в некоторые моменты мне это не очень интересно, и нужно найти для себя что-то, чем тебе будет приятно вообще для себя заниматься в будущем, то есть чтобы иметь какой-то старт и а, иметь два направления. А, и я, когда начала заниматься разными м, курсами, то есть я искала для себя то, что мне вот прям за душу возьмет, а, я нашла для себя режиссеру, то есть снимать, монтировать, я очень люблю это. Я поняла, что моя жизнь будет связана и с режиссёром, и с айтистом.